Всем доброго утра дорогие друзья вот на фоне этой красоты хочу подарить вам еще одну работу хотя обещала отдохнуть но в любом случае буду периодически отдыхать и дарить вам новые труды потому как много еще очень многое нужно вам отдать Сегодня я хочу раскрыть вам еще одну тайну касаемо составления заговоров и ритуалов. Для начала вам советую посмотреть мою лекцию, называется Ключ, Замок, язык. И там объяснено э, примерно как составляются, как составлялись истреблизаковы, что там находится. Одним словом, структура заговора. Конечно, более глубинные знания вам незачем, тому, как это дано людям избранным. И тем людям, которые служат и которые посвятили свою жизнь силам. Вы же поклоняетесь им, просите и получаете. Но, по крайней мере, приблизительно хотя бы знать и понимать, что к чему и как составляется, я думаю, что это не лишнее. Так вот, хочу вам объяснить, что секрет заговоров и секрет того, что они рабочие, состоит из нескольких, скажем так, этапов, из нескольких составляющих. Например, определенные силы, которые вызываются, определенное время, когда это, эта работа. Происходит, да, проводится Ну, например, связывает с лунным циклом Определенный день, время, день, ночь Утро, обед Сколько раз нужно повторять этот заговор Это уже говорит о э Магии чисел И многое другое какой энергии подпитать этот заговор? Каждый заговор – это призыв, это вызов духов определенных. В этот момент, чтобы они пришли, услышали, помогли. Что хотят эти духи взамен? Что им отдать? Энергию огня, зажечь огонь, поставить рядом воду. Как откупиться лучше, чтобы в следующий раз помогли? Много-много всяких деталей, мелочей. Казалось бы, но они очень весомые. Так вот, хочу вам сказать, что работа и реальная, скажем так, работоспособность заговора зависит не только от подобных, скажем так, моментов, которые я вам перечислила. Оно может зависеть еще от того, сколько слов содержит заговор. Когда я вам говорю, что есть определенные тайные секреты, которые до конца я вам не раскрою, не потому, что мне жалко, а, во-первых, потому что мой стиль, мои работы, мой, э, знаете, такой, мой стиль подачи. Даже то, что не показывая себя, показать ритуал, снимать и так далее. Даже это было взаимствовано первые в Ютубе, кто вообще... Это начал делать, я не говорю о тех блогерах, которые там фильмы показывают, да, за кадровый голос нет. А именно вот таким образом, показывая декорацию, показывая алтарь и так далее. Это первые я начала снимать, но уже все забыто. Это все настолько взаимство, взято, настолько где-то и украдено, и не скажем так, неуважительно да, взято у меня и прочее, что мне просто уже надоело. Я не хочу, чтобы они знали более, чем им положено. А для простых людей я объясняю, и для них это очень достаточная информация. Так вот, рабочий заговор может зависеть даже от количества произнесенных извиняюсь, слов, заговоре даже от количества иногда сядьте и посчитайте ваш любимый заговор из скольких слов состоит и вы удивитесь определенным мистическим цифрам которые будут выплывать это нелегко и не просто все это рассчитать и знать но легко и просто кажется людям которые ничего не знают и ничего не создавали и может быть так и кажется так вот, Сейчас я хочу вам подарить спасительный заговор из 30 слов, ровно 30 слов. Цифра 30, которая в магии имеет особое мистическое значение. 30 – это где-то рубеж. 3 и 0 – обнуление жизни, возобновление. У кого-то начинается в 33, у кого-то начинается в 30. В любом случае, 30 спасительных слов. Теперь, здесь произносится слово «враг». Но это не означает, что вы должны произносить именно на тех людей, которые с вами враждуют, можно сказать, кровные, да, кровные враги, которые вам вендету объявили. Нет. Произношение «враг» – неприятель. То есть это человек, который в данный момент с вами враждует или данный момент он вам мешает он вам враг он мешает вам э то есть жить творить делать то что вам хочется и прочее это есть враг ворог, враг этот заговор можете произносить во время суда если вам нужно выиграть суд например Перед судом начитать и зайти. Читать нужно три раза. Этот заговор можете произносить, когда какая-то опасность. Либо когда вы хотите достичь своей цели, и вам для этого нужна, нужна помощь потустороннего мира. Заговор из 30 слов в сложной, трудной ситуации. То есть заговор, который поможет вам моментально, вот прямо сейчас. Итак, читаем следующие слова. Я впереди врага. Враг позади меня. Ему стены, мне потолок. Я князь, враг мой раб. Я змея, он мышь. Именем Сакаты я врага покорила. На замок закрыла. Ключ, замок, язык.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 я змея, он мышь. Именем Сакаты я врага покорила. На замок закрыла. Ключ, замок, язык. Итак, произносите три раза перед определенной ситуацией. Может соседи с улицы, может пришли к вам на разборки. Неважно. Может быть, муж ваш пошел с кем-то разбираться, с кем-то там ссора у них, драка и так далее. Просто читайте три раза. Откупаться не нужно. Здесь откуп энергии того человека, на которого вы читаете. И еще одно условие. Вы должны миллион процентов быть невиновным в этой ситуации. Если вы уверены, что вы невиноваты, тогда все сработает. Если не уверены, не читайте. Вам не поможет. Потому что... Многим может показаться, что если я дарю работы, да, они могут сейчас себя вести, нахально, нагло делать, что хотят, а потом начитать, и все обойдется. Запомните, моя магия, да и любая магия, она направлена на справедливость. Если вы заслуживаете, вам помогут. Если вам помогли, значит, вы заслуживали этой помощи. Значит, вы были не виноваты. Всем удачи!